Нас ждет очень интересный осмотр. Извините за очки. Солнце невыносимое просто. Не могу без солнечных очков выходить вообще, когда на улице такая погода. Туран. Очень популярная среди семейных автолюбителей машина. Потому что ну, довольно вместительная. Не сказать, она там совсем уж большая, огромная. Но семеместная. И а, это дает возможность семьям с четырьмя и более детьми вмещаться в один автомобиль то есть семестка это всегда своеобразная бинго и на перепродажу и для личного пользования потому что ну, удобно как правило задние места они бывают чисто символические и в редких марках и моделях там можно полноценно сидеть но по крайней мере дети без проблем туда влазят. а взрослых речь конечно же не идет посмотрим оценим проблема с с форсункой как утверждает но бесплатный сыр как правило бывает в мышеловке поэтому нам нужно избежать этих проблем и принять правильное решение погнали на этот раз пришлось самому ехать открывайся так хорошо нравится вот первое впечатление очень положительное прямо очень очень и очень Мультируль, ДСГ. Да-да, коробка автомат. Ну как автомат? Почти автомат. Все удивляются, почему одни механические коробки есть и автоматические тоже. Смотрите. Смотрите, пробег. Так. Тут все хорошо. Здесь все хорошо. Пока не запускаем двигатель, как обычно. Стук на холодную. Ярко выраженный. Так, смотрим, охлаждайка. Ага. Запускалась сегодня. Да, запускалась. Не очень хорошо. Но не проблема. Новой формат съемки еще к нему не приспособился. Давайте сразу оценку. Ай, будет, наверное, задувать. Ветер сильный на улице. Так, так, тут все хорошо. Масло. Масло грязное. Уровень есть. Очень важно проверить уровень масла до запуска двигателя. Так. Почему? Что за прикол? Отгрызли, оторвали. Масляных луж не видно. Лонжероны не По крайней мере, на первый взгляд, заводской герметик серьезных ударов пока не вижу хорошо кузов очень неплохой глупо было бы если есть спереди не быть им сзади так почему вакуумное управление оборвано не понимаю слушаем так Фух -фух. Отчетливо идет сверху так, Первым делом смотрим коррекцию Я уже говорил, это кардиограмма Дизельного двигателя Иди сюда, красавчик Ай Только бьется Так Форсунка так вряд ли будет сучать Конечно, не исключено, что это форсунка Но так машина очень неплохая вот, Трещинка неприятная я думаю, с этим можно справиться Так, еще вопрос коробка. Если машина не на полноценном ходу Это очень серьезный вопрос Потому что мы не можем ее протестировать Семиместная Сидение почему-то снимали Довольно чистая Конечно, я видел намного чище И я не скажу, что она супер ухоженная Нет Но неплохая это точно Смотрим, что нам скажет лаунч цена примерно вдвое ниже рыночной соответственно шаг в ней есть но как я уже говорил бесплатный сыр бывает только в мышеловке видели мой новый чехол телефон китайцы они такое не сделают так Остальное. вот это вот очень радует то ли она перешивалась то ли какой-то миниатюрный человек на машине ездил вообще как новая спинка она протирается в лед обычно руль какой-то тяжеловатый как по мне давай быстрое тестирование посмотрим общее состояние толщиномер ну каску я не знаю будем мерить или нет посмотрим на улице прохладно так ветрено неприятно лучше пока в машине посидим не ну вот так она очень неплохая даже очень и очень неплохая я бы сказал хорошая химчистка и она станет ну, если не никак новая то, это тут вот нужно поменять очень неприятно прям вообще не нравится раздражает хотя вот так вот можно ее раз и склеить чтобы не было видно зазора Ну, наконец это мелочь Можно купить всю консоль Не проблема на разборке Не будет так дорого стоить Меня больше интересует коробка Как она себя поведет Как она себя вообще ведет На данное время ну, Даже с экраном Портонники четко, четко, а почему не работает так, Зад, перед, все Все нормально по двигателю ошибок нет. Конечно, кто бы сомневался. Это не форсунка. Твердый, холодный анализ. Никаких эмоций. Эмоции тут совершенно неуместны. Так, это нам все неинтересно абсолютно. О, свеча накаливания с датчиком пламени. Ничего себе. У нее вебаста есть. Это и плохо, и хорошо. Хорошо, потому что ну, это опция довольно крутая. А плохо, потому что французские машины редко комплектуются выбастами. Обычно это немецкий. Так, смотрим. По каналам я уже знаю. 13 канал. Коррекция форсунок. Вот она. Как я и говорил, проблема не в форсунке. Так, коробка вроде бы отрабатывает нормально, но это раховая бочка. Чтобы ее полностью протестировать, нужно выехать на трассу. Так мало что понятно. Ну, на крайняк я так считаю, что даже если поменять полностью мотор... Это интересный вариант. Это очень интересный вариант даже, я бы сказал. Это практически бинго. И звук отчетливо идет сверху, но мы не можем быть уверены до тех пор, пока не проедем хотя бы ну, километров 100 Короче она походу померла у меня на руках. Офигеть, это фиаско. Конкретно. Она сдохла, пацаны. Так вот на руках у меня. Очень сильно воняет горелым проводом каким-то силовым. Осмотр фиаско. Здесь все хорошо. Надо же, а. Словил клинок. Первый раз такой тест-драйв <смех> на сцепке. Кто такое в своей жизни проделывал? Я думаю, что мало. Эй, куда ты гонишь? С ума сошел, что ли? Цирк с конями. Или цирк Он ну, Опасно ездит. Сейчас оборвется. Как воткнуть в него? Будет вообще цирк, цирк с клоунами.